Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил и сегодня мы с вами разберем настройку почтового ящика в приложении Microsoft Outlook 2016. Почтовый клиент позволяет хранить почту на компьютере и иметь к нему доступ при отсутствии интернета, при этом есть возможность настроить отправку и получение писем с разных почтовых адресов. Перед тем, как добавлять новый почтовый ящик, иногда предварительно требуется разрешить получение почты на сайте поставщика. Рассмотрим на примере почты Gmail. Заходим в свой аккаунт, идем в настройки и переходим во вкладку «Пересылка». Здесь необходимо активировать доступ по протоколу IMAP. Кроме того, здесь же можно найти инструкцию по настройке вашего приложения. Переходим по ссылке «Инструкция по настройке», она нам еще пригодится. Чтобы добавить новый почтовый ящик в Outlook, выбираем меню «Файл» и команду «Добавить учетную запись». В появившемся мастере настройки нам предлагается два варианта работы – автоматический и ручной. Для некоторых популярных почтовых сервисов бывает достаточно воспользоваться автоматической настройкой, введя адрес своей почты и пароль к ней дважды. Однако, зачастую бывает необходимо воспользоваться ручной настройкой, ее мы и рассмотрим. Отмечаем ручную настройку, жмем «Далее», выбираем протокол POP и IMAP, подходит для большинства случаев, Далее вводим адрес электронной почты, имя пользователя и пароль. Имейте в виду, что в некоторых случаях необходимо указывать имя пользователя, полностью совпадающее с адресом электронной почты, а где-то достаточно просто имени. Далее выбираем тип учетной записи IMAP и вводим серверы входящей и исходящей почты в соответствии с информацией, представленной на сайте поставщика услуг расставляем галочки «Запомнить пароль» и «Безопасная проверка пароля», после чего нажимаем кнопку «Другие настройки». Здесь во вкладке «Сервер исходящей почты» ставим галочку в поле «SMTP серверу требуется проверка подлинности». Во вкладке «Дополнительно» сервером входящей и исходящей почты добавляем тип шифрования подключения, выбрав из выпадающего списка значения SSL, и вводим порты серверов, которые требуются почтовым сервисом. Жмем «Ок». Почтовый адрес настроен, жмем «Далее». Если мы все сделали правильно, то проверка почтовых серверов пройдет успешно, и процедура настройки завершится. Можно проверять почту. Однако в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Тот же Gmail может выдавать ошибку на соединении с сервером. При этом к вам на почту придет письмо, уведомляющее о блокировке попытки входа в аккаунт. В таком случае необходимо перейти по ссылке из письма, разрешить доступ и на открывшейся странице включить доступ к аккаунту для непроверенных приложений. Странно, конечно, но иногда Outlook может попасть именно в эту категорию. По окончанию настройки в Outlook у вас появится новый почтовый ящик со своими папками, входящих и исходящих. При необходимости поменять настройки можно через меню «Файл» «Настройка учетных записей» и кликнув дважды на имя того ящика, для которого требуется смена параметров. Таким образом, сегодня мы разобрали настройку почтового ящика в офисном приложении Microsoft Outlook. Надеюсь, было полезно. Вопросы оставляйте в комментариях к видео или пишите нам в социальных сетях. Также не забудьте подписаться на канал Компьютерной Грамоты. С вами был Михаил. Всего вам доброго.